Приветствуем вас в компании Bitcoin World. Сейчас вы находитесь в вашем личном кабинете. Здесь проходит весь процесс заработка, и именно тут вы будете зарабатывать от 200 евро ежедневно. В левой части кабинета расположены кнопки управления аккаунтом. Тут вы можете заказать выплату, а также посмотреть историю своих прошлых выплат. Ниже находится кнопка пополнения счета для аренды майнинг-модулей. А тут размещены вычислительные модули, которые добывают биткоины и зарабатывают вам деньги. Майнинг-модуль за 4 евро заработает вам от 200 до 400 евро, а модуль за 18 евро заработает от 2600 до 5000 евро. Чтобы начать зарабатывать, арендуйте модуль, запустите его в работу и дождитесь окончания вычислительного процесса. Он займет от 2 до 10 минут. По окончанию вычислений деньги поступят на ваш баланс, и вы сможете заказать выплату. Работа модуля завершена. Деньги зачислены. Теперь давайте вместе с вами закажем выплату. Нажимаем кнопку «Вывести» и выбираем платежную систему. Например, банковскую карту. Вводим реквизиты карты. Указываем сумму выплаты. И нажимаем «Вывести». Ожидаем. Готово! Деньги выплачены. На банковскую карту они придут в течение одной минуты. Несмотря на то, что выплата заказывается в евро, на вашу карту деньги поступят в валюте вашей страны. Хороших вам заработков!